Боевая тревога в ходе учений Тихоокеанского флота. В наших территориальных водах у Курильских островов обнаружена американская атомная подводная лодка типа «Вирджиния». Такие оснащаются крылатыми ракетами «Тамаган». Требование всплыть немедленно, переданное на русском и английском языках, нарушитель проигнорировал. Представляете, кошмар. После чего, по правилам защиты возграницы, экипаж фрегата «Маршал Шапошников» применил соответствующие средства. Это подействовало. Американцы запустили имитатор раздвоения цели, чтобы отвлечь внимание, и на максимальной скорости ушли в нейтральные воды. В связи с нарушением подлодкой нашей границы в Минобороны вызван военный аташе Соединенных Штатов в Москве. Мы сами в диком восторге.